О! Сука завалил, знаю. Сейчас снежочек, приятно, тепло Валяться одно удовольствие Перехватил, все, началась борьба за нож Дальше что делать? Сволоти! Эффектно было Ну-ка давай еще вот. Ага. вот да, да, да. да. Ты, блин, хрен ты полезешь, даже с мелким. Вот нога пошла. Да. еще камеру к лицу подал. Вот, Красавчик. А, бля! Столько пар. Больше ага. впечатления. Вовремя. Всем Какой за ногой не следил, а? Который в голову попал. Ага! Я был, скажем так, приятно тобой удивлен. и неприятно собой. А на самом деле тут очень просто. Смотри, ты на руку завалился, ты меня уже сам в эту ситуацию поставишь. смотри. Давай! Вали. Как медленно. Ну, похуй. Ну, вот не типа по того, да? Да, это руку. Вот. Ну, да. Пошел. Вот закрываться и. Либо. Хотеть. Либо самый хуевый вариант. Ага, В ва банк В -банк. банк Ну тут. А тут даже если хуво попал. Не, ну правильно, да? Вставать не надо, а мне там еще в сознание прийти. То есть понимаешь? Что... Даже само... ну, Рассказываем, что происходит. Пытаемся понять, как можно хоть какие-то рекомендации дать к ситуации, когда клинч уже. Ты все, перехватил, все, началась борьба за нож. Дальше что делать? С точки зрения человечка, который за мой нож борется, его методология сейчас простая прижал к себе, держится как за последнее и контролирует в случае, если э, не хватает мышечных усилий подхватывает дело масса то есть он просто накрывает собой нож и как бы фиксирует, не давая мне свободы локтями меня держит, то даже если я одну руку высвободил и с этой стороны что-то пытаюсь сделать все равно он именно своим весом мешает Сейчас снежочек, приятно, тепло Валяться одно удовольствие Вы тоже, ребят, попробуйте Может что-то действительно дельное посоветуем Понимаем, что э, В уличной драке не будет э, Универсальных рецептов И курса теории тоже не будет Именно Но чем чаще будем это пробовать повторять Тем больше у нас база знаний получится А если будем ДИЕю делиться Так вообще же хорошо Вот, ну и опять же Слово самооборона с ножом на улице никогда не вспоминаем, мы это выясняем только в формате наших спортивных поединков, да, с травмоопасными металлическими ножами, просто чтобы не забывать, что нож нужно уважать. Ну и тем более, когда ты за него и за обувь хватаешься, когда сопливая резинка дело одно, металл дело уже совершенно другое. Ладно, мы продолжаем, до новых встреч!